приветствую вас на своем канале сегодня я хочу показать как вязать вот такие вот тапочки они вяжутся очень быстро и просто этот тапочек по подошве 13 сантиметров 13 размер вязала я его из пряжи детская объемная в две нити. Так, набрала я двадцать восемь двадцать восемь петель и вот таким образом распределила. Я все расскажу. Восемь по восемь петелек вот здесь и по одной вот здесь. Это будут это кромочные вот таким вот образом. Так, я набрала 28 петель. Так, распределяю петельки таким образом. Первую снимаю, провязываю 8 лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная, можно отметить маркером, чтобы не потерять, затем 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 изнаночная. Отключаю маркером. И опять три, восемь лицевых, три, четыре, пять, шесть, восемь, девятая кромочная. Затем в следующий ряд вяжем все лицевые платочной вязкой. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эту петельку провязываем лицевой. Девятую. Снова лицевые все. лицевая кажется платочной вязкой тапочек затем следующий ряд снова вяжем весь лицевыми так, 8 до маркера Эту петельку провязывать нужно изнаночной. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эту петельку провязывается изнаночной. Два, три, четыре. 5, 6, 7, восемь кромочная, изнаночная провязывается, такое полотно получается с разделительными вот петельками вот эти вот рядочки то есть это вот вот эти вот и разделяется на подошву и на верхнюю часть Таким образом, я буду вязать 26 рядов. Вот эти вот все вместе. 26 рядов здесь провязано. До сюда вот. нужно не пропустить эту петельку разделительную вот она у меня ее провязываю изнаночной в одном ряду она вяжется изнаночной в другом ряду она вяжется лицевой изнаночная Переворачиваю. Следующий ряд вяжу все лицевыми. Так я связала 26 рядов. Вот такое полотно у меня получилось. Сейчас буду вывязывать носик. Дальше нужно вязать резинкой один на один. Первую снимаю, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Так до конца ряда резиночкой. Вот здесь, чтобы у меня вот эта петелька была лицевой, мне нужно будет провязать две петельки вместе, ну, для симметрии, можно не провязывать. Изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. резинка я буду вязать 9 рядов. затем буду убавлять. Так вот, я связала резинкой 9 рядов. Сейчас буду убавлять носик, ввязывать. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Так, убавлять будем таким образом. Первую снимаю 3 вместе. Провязываю лицевой чтобы не нарушался рисунок. Изнаночная, 3 вместе лицевой, изнаночная, снова 3 вместе, изнаночная и так до конца ряда. Здесь можно две вместе так провязать. В следующем ряду я провязываю снова три вместе. Изнаночная, три вместе. Изнаночная, три вместе. Изнаночная и кромочная так вот у меня на спице осталось совсем немного петель их количество как бы не важно но можно посчитать 4 5 6 7 8 8 петелек И их нужно сейчас закрыть я это делаю таким образом стригаю ниточку Продеваю крючок. Можно обычным крючком, можно иголкой, ниточку вдеть, вот эту вот в иголочку и продеть. Так вот, и затягиваю. Таким образом, вот получилось. Теперь это нужно сшивать вот эту ниточку я специально оставила подлиннее, чтобы ей же и сшить, выворачиваю на изнаночную сторону и сшиваю носик просто вот за крайние петельки эти косички. Захватываю и сшиваю. Здесь вот немножко носик вот этот и вот здесь вот чуть-чуть вот надо прихватить ну вот раз два три петельки вот эти ну вот три ряда вот эти раз два три три петельки раз два и три все ниточку потом можно убрать так, вот здесь сшивается тоже по краешку, вот эта задняя часть. Тапочки вяжутся очень быстро, можно за полчаса даже связать. На разные размеры просто нужно добавлять количество петель и увеличивать количество рядов. Сейчас я объясню, каким образом можно рассчитать. Так вот я дошила до вот этого до пяточки. Здесь вот еще раз пяточку она не получилась с углом я буду делать вот таким образом по краешку так вот зигзагообразно набираю на ниточку таким образом и затягиваю и еще раз вот здесь прошью чтобы не распустилась закрываю все вот таким вот образом вот получается так выворачиваю так у меня вот получился второй тапочек образом, Сейчас его нужно украсить. У меня подготовлены цветочки. Мастер-класс, как вязать эти цветочки, я выкладывала ранее. Ссылочку вам оставлю под описанием. Вот таким образом я их прикрепляю. Накладываю, крючком подцепляю одну ниточку, вывожу вовнутрь и вторую ниточку. И на левой стороне изнаночной просто завязываю. Покрепче, чтобы ребенок не оторвал. На несколько узелочков можно. Ниточки потом внутри спрячу. Лишнее отстри отстригу. Также следующий цветочек. же самое, привязываю, И остался еще один таким образом. И хвостики потом нужно спрятать лишнее отрезать получились у меня вот такие патульки так я вам хотела показать как можно на другой размер рассчитать петельки это у меня связано 13 нужно посмотреть сколько петелек в одном сантиметре вот получается три петельки то есть три ряда так, 3, здесь три ряда получается то есть если здесь мы вязали 26 рядов здесь 26 рядов то получается плюс 329 рядов это уже будет размер 15 например так, 13 так затем нужно будет увеличить количество петель здесь здесь у нас остается то же самое Затем делаем по 9 и увеличиваем на 3 ряда. 31 ряд. Получается 15, 16 размер. Затем опять 9, 9, 9. Ну тут, естественно, по 1 петельки будет так будет так 32 33 ряда получается 18 размер таким вот образом можно рассчитывать мы вот этот вот носик здесь у нас было 9 рядов здесь вот здесь получается 9 рядов Здесь можно увеличить на один ряд. Здесь на два. И здесь на два. Четырнадцать. Вот таким образом. Это у меня это размер. Размер. А это ряд. Так, это у меня основная часть, основная часть, часть, а это носочек, носочек. Если вам мое видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, я вам отвечу. До новых встреч!